День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и очередной ролик о проекте Diamond Profit Center. В первых роликах я рассказал, как пройти регистрацию, как работает работник, то есть как зарабатывать в этом проекте деньги либо кредиты, просматривая чужие ролики либо сайты. А сейчас я вам расскажу, как зарабатывать в этом проекте более серьезные деньги, привлекая людей на платные пакеты в данный проект. Но с моей точки зрения, это один из лучших вариантов заработка в данном проекте. Что вам для этого требуется? Вам необходимо перейти в накладку «Партнер», выбрать «Партнерская программа» и почитать, вот, что у вас будет написано на этой страничке. Обратите внимание, вы, прежде чем покупать какие-то партнерские пакеты, должны активировать свой личный кабинет. То есть личный кабинет это единовременно раз вы проплатили 3 доллара, и вы стали партнером этого проекта. После этого вы покупаете какие-то партнерские пакеты, то есть входите в этот э, проект Diamond Profit Center на какой-то платный пакет. Значит, платных пакетов тут 4, как вы видите, да, э, позволяет выбрать каждому. Те деньги, которые он готов сейчас внести в данный проект. И далее вы приглашаете людей в проект Diamond Profit Center на этот же пакет. Почему именно на этот же? Потому что если у вас заходит клиент на пакет, который у вас не оплачен, то вы сразу деньги не получите. То есть до тех пор, пока вы не проплатите пакет, на который вошел ваш клиент. То есть вам придет информационное сообщение, то есть под вас подписался клиент на такой-то пакет, вот он у вас не оплачен. Как только вы его оплачите, вы сразу же получаете деньги. Если же клиент входит на, реферал входит на пакет, который у вас оплачен, например, вот 3 доллара вы оплатили, пригласили человека на 3 доллара, сразу же на вас баланс зачисляется 3 доллара. Поверьте мне, найти людей, которые войдут на недорогие пакеты легко и просто. Почему? Потому что это будет легко повторить такую фишечку и получить 100% с денег вашего клиента захочется ну, многим. Причем делается это, ну, с моей точки зрения, без всяких напрягов. Как это делается, я буду рассказывать на своих вебинарах. Приходите, слушайте. Привлекайте людей в проект. Теперь как э, лучше оплачивать? Э, значит, друзья, смотрите, в основном этот проект, если вы нажимаете на кнопочку купить, либо на кнопочку вот активировать э, программу, здесь они молодцы, сразу же написали, что оплата будет идти через Perfect Money. Вот если у вас э, все нормально с Perfect Money, да, пожалуйста, нажимайте активировать партнерскую программу через Perfect Money. Э, Счет PerfectMoney уже выбран, нажимаете на кнопочку «Сделать платеж» и дальше по тем вопросам, которые вам будут задавать платежная система. Значит, у меня, например, с PerfectMoney тяжелые отношения, поэтому как я рекомендую вам оплачивать партнерскую программу и оплачивать вот эти вот пакеты. Что я делаю? Я пополняю баланс. То есть я нажимаю на кнопочку ⁇ Пополнить баланс ⁇ пополняю свой баланс и затем уже все пакеты и саму партнерскую программу оплачиваю с внутреннего баланса. Почему это лично мне удобнее? Дело в том, что если вы нажмете ⁇ Пополнить баланс ⁇ то у вас появляется 150 различных вариантов ⁇ оплатить ⁇ или ⁇ пополнить ⁇ этот баланс. Вот я сейчас захочу пополнить баланс на 7 долларов бил 7 долларов обратите внимание вот какими средствами вы можете оплатить через пайнер через kiwi wallet что мне очень нравится да я сейчас через него я буду оплачивать да через яндекс деньги то есть вариантов оплата тут появляется сразу ну куча через карточку и так далее вот я сейчас буду оплачивать через э, kiwi кошелек нажимаю оплатить вот с моего кошелька снимут не 300 рублей, а 300 рублей там 40 копеек, нормальная комиссия. То есть мне требуется просто вбить свои платежные реквизиты и провести оплату. Я сейчас просто поставлю на паузу запись, оплачу через Kiwi, потому что, еще раз повторю, никаких тут сложностей нет, просто отвечаю на те вопросы, которые выдает вам платежная система. Значит, вот сейчас я произвел оплату. Вот те 7 долларов, которые я заказал через Kiwi кошелек, мне мгновенно появились на моем внутреннем балансе. Что я теперь могу делать? Я опять же возвращаюсь э, на страничку «Партнерка». Нажимаю «Главное». «Партнер». Нажимаю «Партнерская программа». И что я сейчас буду делать? Я сейчас активирую партнерскую программу через внутренний баланс. Вот, активировать партнерскую программу. Отлично. Все доступно. Все, мои три доллара списались. Я активировал партнерскую программу. Партнерская программа активирована. Появилось сообщение, да. Можно нажать на кнопочку ознакомиться подробнее. То есть, что вам дает эта партнерская программа? Вот здесь вот можете все аккуратненько почитать. Да? А теперь я хочу приобрести первый платный пакет. Вот, например, пакет. 3 долларовый. Нажимаю опять же на кнопочку купить. Опять же нажимаю не купить, просто купить. Это мне опять предложат покупать через Perfect Money. А нажимаю на большую кнопочку купить за счет внутреннего баланса. Отлично. Вот у меня теперь оплачена первая позиция партнерская. Обратите внимание. Можете посмотреть партнерская программа. Вот, куплена Первая позиция 3 доллара, первый пакет у меня куплен, 3 доллара еще у меня списалось со счета, остался у меня доллар на счету. По разделе «Партнер» вы можете посмотреть, кто приглашен вами. Вот сейчас пока у меня на этом аккаунте никаких приглашенных, это новый аккаунт Папы, да. Можете нажать на «Позиции», опять же посмотреть, вот у вас купленная позиция, да. Рефералов пока нет, эти позиции у меня не куплены. Когда у вас будут рефералы, которые войдут вот на эти аккаунты, на эти пакеты, вы будете видеть людей, которые вошли на платный пакет под вас. Все, друзья, как только вы активировали свой кабинет, как только вы оплатили какой-то партнерский пакет, оплачивать их можно все сразу, можно по одному, как только у вас появляются деньги на внутреннем балансе. Они у вас будут появляться, если вы будете просматривать чужие видео, но я вам рекомендую начинать зарабатывать на партнерской программе. Вот ваша реферальная ссылка. Значит, передавайте эту реферальную ссылку заинтересованным людям. Как это делать, я еще раз повторюсь, расскажу. Приглашайте людей на платные пакеты, и вы будете быстро набирать деньги на своем счету которые потом можете тратить куда угодно, на покупку более дорогих пакетов, либо на покупку рекламных пакетов. Вот последний ролик, который я запишу, я запишу ролик о том, как давать рекламу ваших проектов, то есть как работать в разделе реклама. Спасибо всем досмотревшим, жмите нравится, задавайте вопросы в комментариях.